Мне даже сумму не надо нажимать. Б. Комната, ту стул накрыть. А, ну выкину чё? Ну да. Я тебя запомнила. Сука. Я твою дверь выбью, понял? Манал, твою дверь. Она уже поцарапана. Ты под прицелом пули. Я надеваю. Надевание хорошо буду моделировать. Что это? Привет! Хорошо выгляжу. <laughs> у меня вот сюда виноградика. Можно? Красиво. Опа! типа, реальный пацан, только рекл... Реальный класс! Я еще не знаю. Что ты думаешь, я тебя не найду? А? Пусть я Опа! Господи, дискотека! Хватит красно. Я с я с тобой. Эй, я с тобой. Кто мой? Ну, подожди, мы там будем, да? Угу. Я тебя поняла. Как красиво, да? Там? Ой, да. Успокойся, я тебе сказала, я тебя у нас поняла. Наряд, да, не видела? Вот он и тут. Разговаривай. Я тебе посмотрю. Вот это что? Ну тоже у них а умывание. Нет, мне кажется, должен где-то умывание. Где же Джефферсон? Мультики Давай, пойдем, ты Света, дай нам ключи. У тебя вообще-то, умолявы. Слушайте, я хочу... Девочка. Где? Нет. Да, нет. я Где Я вообще не хочу идти гулять. Я тоже не хочу. А я, я буду... хочу к Белочке. Не, я пойду гулять. Все. У тебя, Белочка. А у нас закрыто где? У нас, да, не закрыто. Прикольно! Пора слендера искать! <свист> <свист> Егор, ты не видишь бумажек? Что? Пора слендера искать! Ты не видишь бумажек? О, бумажка! Смотри, я нашла бумажку! <свист> Еще одна бумажка! А, нет. Красивый лес. Только белок не видно. Нормально. Бережём деревья. Паблик слышно снова. Надя, давай я борней. Давайте бы Да, Давай, Давай, Давай, держись. Давай, Слушай, передай мне. И... Недолгий вечер И поехали И снова седая ночь Я не успеваю. только ей Давай. доверяю я Ханю, Седая ночь Ты все мои тайны Она была назад Давай подтянуть ее. Ой, Давай, ни ой не нифига себе Это четверник? Круто Давай И поехали! Раз. А! А ну железку с тут, наверное, спортивные а? ребята. Подход. Оп. но ну. да. но сосисочка. Итак, на ваша очередь. не А ручки затрясутся! трясутся? Да. Акробатический чуд! Опа! У, у у Опа! А мы А вы Самые нельзя, блядь. Хара! Вот этот мы сказали, на свинью похож. Да, да, все, я Я еще оторвала карту. Давай, давай, давай. Хорошо выглядит. Красота, благодать, Летом, да? Нет, хотя я не хочу. Давайте снимать Выжившего Кто будет Человеком с Оскаром? Я провалилась Вагу. А, нога болит! Все, что ли? Что, что делать? посмотрим. А, Я вижу. Голодные игры Пихнуть его. Я с него. Что ты делаешь? Ребят, я тут дырку нашел. Я в нее повалилась тоже. Юля, Юля, хорошо в Юля, Юля, ты как с колхоза идешь? Корову подоила. Стоила. Каблуками. А вот так делайте, смотрите, вот так делайте. Тихо, тихо. тихо. Нет, одна. одна. Как, если ничего не будет. делайте руку, делай руку. Только не, не убирайте. Слушайте, а я думаю, что они все силу. Видимо, сделайте руку. Только убирайте, когда подходит. Вот так, смотри. Смотри, она вот так подойдет тоже. Я снимаю. Давно я белок не видел. Какой ниху... Пока! Там козы только. Собака. да. Ну, в город привозят. Туши. Ну, Такие у них ушки красивые. Ну. А они на тебя похожи. Сейчас, сейчас. Только у нее камеры на голове нету. Сейчас прыгнет. Или не прыгнет. Смотрите, а у меня там нет то есть, может, забрать и с руки Ну конечно. А у нее нет семечек. Нет, если так, у нее будет. Тихо-тихо-тихо. А там нет семечек, все хавала. Тихо-тихо-тихо, не надо, не надо. Я же фоткаю. А я снимаю. Будешь, нет? Да блин! Я тут дерево фоткала? Сейчас еще уже. Пути-пути. Я хотела вот Иса! Ой, вообще мы, девки, 40 раз секундушки. Эй, брюс, любимый, молодец! Ой, как пахнет. Чем? Глянем. Сейчас мы как увидим лично. Ну, солнышко извиняю. наше, молодец. Ой, Димасенький какой. И заюська наша. Просто молодец, один пошел заинка. Жарит нам вкусняшку. Я же не могу держать камеру нормально. Ты снимаешь видео. Альбросик, солнышко наше. Ну, умничка просто. Ты как лидик? Огонь. Не будь позвать, а? наши! Вареница, я верю в тебя! Мы верим в вас! Кулачки за тебя держу! Он факт нам показывает. Ты чё факт мне показал? Ты а не ты, зайка! Мы сейчас его в лес затащим. Я Бизнес тебя убью, понял? Эльбрус, давай как-то нормально лежать. Как ты можешь? Мне? Yeah. Ну вот! Чапучком, а у нас всё пучком. Стекло потери. <текло> Эй, меня с ними! Николаевна, ловите бутылку! Да зачем, кидай, кидай! Лидия Николаевна, я тихо. Нет, все нормально, я кидаю. Раз, два, три. Она думает, что я ее фоткаю. Какая хорошая. Даша позирует. Так, спокойно. Пойдем, <связать> по комнатам. Уйди! У меня болит Где мои тапочки, <связать> сучка? Пиздец! Нать, а, Ну, видишь, я чтобы под аппарат не брал. Ну, короче, потом, Аля, будем хотят. Меня нет, блин. Хотела, блядь. Ничего не делала, блядь. Да. У меня фотоаппарат На брудную шапку. С собой? Кто же сама съешь? Не хочешь кушать? На, хлеб. Будешь? Целое ничего. Не хочешь? вкусно? Группа специально. Мясо будешь? И мясо. Охренеть! Нормально? Что? Że... <режу> <режу> <режу> давай, Алиса! Какая Алиса? Закрывай, открывай! Дверь! Чё? сюда <режу> иди? Я тебя сейчас ставком пришибу. <режу> Прокурили <режу> весь <режу> этаж. В это... а, столовую идут. А, давай, на ключ закрой. А колонки нам не надо. На, закрой. Давай кидай.